Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Радагаст, сегодня снова пятница, а значит мы с вами выбираем новую тему для разговора. На этот раз меня качнет в еще одну сторону, хотя ее можно с некоторой натяжкой считать продолжением цикла про оружие. Эта тема замки, цитадели, дворцы и прочие фортификации и их использование в настольных ролевых играх. Я думаю, что это будет полезно, во-первых, тем, кого просто увлекает вся вот эта вот замковая эстетика, а кого в конце концов она может не увлекать, ведь настоящие ролевики-то играют только в фэнтези. Но, во-вторых, это будет полезно послушать и потом пораскинуть собственными мозгами мастерам, которые используют замки на своих играх или тем, кто собирается их использовать. Значит, в подходах к освещению этого вопроса есть две крайности. Или жестко постулируется, что замки должны быть красивыми и выглядеть как настоящие, или что наоборот замки никуда не годятся и нужны бункеры. Давайте разбираться, что в этих э, широко распространенных заблуждениях не так, и думать самостоятельно. По первой крайности есть два очень сильных контраргумента. Во-первых, настоящих таких вот замков есть несколько стилей, они там развивались один в другой, сосуществовали, заимствовали друг у друга, менялись в зависимости от местности, от прос... распространенных и известных вообще стратегий ведения боевых действий, от э, оружия, от материалов, которые могли бы использоваться как осажденными, так и нападающими. От эстетических, в конце концов, соображений заказчика. И готические своды там, с гуртами на потолке, и горгульями и аркбутанами снаружи, это красиво. Но с какими-нибудь там шатровыми башенками с бегунцами или с классическими ордерами с антаблементами, они не сильно совместимы. Ну то есть может и да, но это надо чертить и самому глядеть, красиво ли, функционально ли, нравится ли. Но вообще даже такой простой и понятный самому простому рабочему человеку элемент, как колонна, он отличался и по внешнему виду, и по своим функциям кардинально в разные эпохи и в разных архитектурных стилях. Это аргумент номер один то есть, повторно, замков есть много, хороших и разных, и если хочется себе заполучить как настоящий, то следует немножечко разобраться в вопросе и подобрать, что лично вам больше нравится. Аргумент номер два. Вам замок нужен для того, чтобы по нему играть, а не просто любоваться им на заднем плане, один раз нарисовав. Вот, скажем, Хогвартс, да, который в книгах он упорно называется «Замком». Хотя, ну, это не совсем верно, поэтому это мы сейчас скажем. Но создатели фильмов про Гарри Поттера при всей своей детализации они сначала сделали Хогвартс как красивше, а потом каждому следующему фильму они были вынуждены его допиливать и где-то что-то постоянно менять, улучшать, башни немножко сдвигать, мосты перенаправлять, добавлять элементы и так далее. А ведь у них был практически полный контроль над тем, где будут стоять персонажи, куда глядеть и что делать. Игроки в настольные игры – народ куда более хаотичный и непредсказуемый. И сегодня вы будете им описывать там ажурные нервюры замка местного барона и широкую красивую дорогу, ведущую к его воротам. А завтра барон откажет им в важной просьбе, и вот они уже торгуются со знакомым плотником, сколько тот возьмет за таран. И это будет вашим личным недосмотром, что они с этим тараном спокойно по ровной дороге подберутся к самому входу, вынесут его не глядя и, ну, обчистят замок барона как Данжин. Это случается, ничего страшного в этом нет, к такому просто надо быть готовым. Понимаете, здесь какое дело? Всю жизнь строители настоящих замков и фортификаций делали наоборот – они загорались идеей что-то там такое построить и начинали продумывать разные сценарии, как оно будет выглядеть, как будет действовать потенциальный противник, что ему можно заранее противопоставить. В том числе ради этого выдумывали всякие военные игры, чтобы опробовать разные прогнозы и обыграть их заранее. У вас же сейчас в руках огромный арсенал, отточенных веками, если мы о военных играх, и десятилетиями, если о ролевых, правил о том, как это можно обыгрывать. Вот и пользуйтесь именно здоровьем. Не каждый из нас, к моему величайшему огорчению, может позволить себе построить замок. Даже один. Но каждый может его воплотить в рамках какой-то системы правил и потом пользоваться им с большим удовольствием. Не отказывайте себе в этом удовольствии. Это не полезно. Вторая крайность была в том, что замки не годятся и всем нужны бункеры или там летающие слоны или еще что-то в этом духе. Я последний человек на этом свете, который будет отговаривать вас от использования слонов-самолетов, но замки как таковые это очень мощный образ. И нужно подумать 20 раз до того, как отважится от них полностью отказаться. Этот образ силен визуально. Он мгновенно отправляет вас во что-то такое вот средневековое, романтическое и загадочное. Он силен сюжетно. Каждый из нас прочел как минимум несколько книг, где были всякие там осады, стены, башни, тайные выходы, залы, перы, троны, вот это вот все. Кроме того, бункеры или там пирамиды, или чем вы там хотите их заменять, это не единственная возможная альтернативная эстетика. И далеко не самое лучшее. Строить под землю и просторные помещения довольно дорого и долго. И не всегда удобно, и не всегда красиво. Если вы обязательно хотите сеттинг без замков вообще, то ну, думайте хорошо, чем их заменять. И объясняйте там сами себе, чем ваша замена, Отличается от замка просто от какой-то особой эстетики. И отличается ли. Скажем, вот в сельвеблюзе, ну в сеттинге циклопов и цитаделей, есть пустыня Делос, в которой живут э, оборотни-кочевники. И они никаких замков не строят. Они кочевники. Живут они на спинах пустынных черепах, вроде там Заратанов или Кору если кто знает, которые иногда закапываются в землю или в песок, и иногда это, им это надоедает, они выкапываются и идут там погулять, пройтись, водички попить, найти себе какое-то другое место. И вроде как даже вот в таком вот кратком изложении звучит фэнтезийно и не очень как бы замково. Но на спине-то у каждой черепахи у них что-то там такое построено, и это что-то по своей структуре, по фортификации не так уж сильно отличается от какого-нибудь... Минус Анора или, э, или Монсен Мишель. Ну, в общем, ладно, с полюсами э, этой священной войны мы разобрались вроде бы. Хотя нет, нет, есть еще один полюс токсичности, и поклоняющиеся ему культисты, они утверждают, что для того, чтобы замки были реалистичными, их надо делать точь в точь, как было в нашем мире, в такую-то выбранную эпоху. Это тоже, ну, ну, ну, ну, ну, не совсем так. Понимаете, эм, многие элементы замкостроения, они появились как ответ на какие-то совершенно конкретные вещи, имевшие место в нашем мире. И в фэнтезийном сеттинге некоторых из них вы не увидите, а других элементов там будет довольно много. Э, ну, скажем, вот даже в тех сеттингах, где есть огнестрел, где есть порох, там практически нигде нет фугасов. А раз нет фугасов, то не нужны и массивные клинообразные бастионы. Они могут быть, их можно строить, но просто так, по тем же причинам, по которым они появились в нашем мире, они там не появятся. Самый простой пример с тем, что может быть совсем не так, это размер. В нашем мире люди растут как бы до двух метров, а дальше все, дальше вот с лестницей только. Если вы ставите замок, в фэнтезийном сеттинге недалеко от мест проживания скажем ну хотя бы холмовых великанов то стены сразу должны быть втрое выше аналогично и с зубцами сделайте его вот зубецом метр на два и любой человек спокойно за ним скроется, и все, все готово. Но если там одни дворфы, то можно сделать уже и меньше. А если там, скажем, ящеролюди, у которых за ними еще хвост телепается, то просветы никогда не будут доходить до самого пола, просто для защиты хвоста. Ну ладно, на этом полюса точно отставляем в сторону, и про воображаемых собеседников можно уже с легким сердцем начать отвечать на главный вопрос. В чем же, собственно, смысл замка? Я не буду сильно вдаваться в исторические подробности, потому что эта тема очень обширная меня может понести, так что мы оттуда уже не вернемся. Но так вот, общо у, у замка есть пять различных функций. Во-первых, там можно жить с семьей, слугами и дружиной. Конечно, количество человек, которые там могут прожить, оно э, сильно зависит от размера этого замка. И замки бывали вообще, извините, там на, э, на одну комнату или на две. Там, конечно, много людей э, не поместится. А были на э, сотни и даже на э, до тысяч. Но так или иначе, там нужно... Иметь возможность жить. Это не казармы, это не какой-нибудь там э, шатер, который где-то там раскинут э, в поле. Э, там можно жить, должно быть комфортно жить десятилетиями. Второе. Оттуда можно управлять землями вокруг. Замок обычно ставится либо, э, либо в центре, либо на краю какой-то области, которой нужно управлять. И довольно часто либо владелец, либо управленец этой области, управляющий, он сидит именно в этом замке. И туда свозятся, я не знаю, налоги, оттуда посылаются люди, которые могут решать проблемы на местах, профессионалы, строители, знаю, приключенцы, что угодно. Третье, это оттуда можно успешно руководить военными действиями. То есть, так как мы живем в условном средневековье, или во всяком случае в фэнтезийном э, сеттинге, война рано или поздно начнется, ну или какие-то военные действия э, начнутся, или просто там соседи начнут э, бузить, э, или какая-нибудь Орча Орда э, придет, или какой-нибудь некромант поднимет легионы нежить. Но так или иначе, что-то, какая-то заварушка в какой-то момент начнется. И тогда в, из этого замка можно будет продолжать руководить э, тем, что происходит э, вокруг. Четвертый пункт связан с этим, это что в замке можно закрыться в случае нападения. То есть, если приходят какие-то там, я не знаю, условные татаро-монголы, орки или что-то в этом духе, то, ну, те люди, которые находятся недалеко от замка, они идут в замок, а сам замок, он просто закрывается и все. Ну, не совсем все, то есть, но это дает возможность как-то как остановить это эту волну которая идет и немножко дать передышку самому себе и дальше подумать что делать э, дальше и иногда кроме того чтобы закрыться и спрятаться, больше ничего, в общем-то, и не нужно. То есть, если есть какие-то методы оповещения, ну, не знаю, столицы или каких-то более влиятельных инстанций, то можно их таким образом оповестить и дальше закрыться в замке, и там уже спокойно сидеть и ждать, когда прилетит волшебник в голубом вертолете и покажет осозда... осаждающим бесплатно кино. И пятый пункт это замком можно защищать некоторую область. То есть того, что в него можно убежать, пожаловаться кому-то э, или наоборот вызвать кого-то э, туда и там закрыться и сидеть, этого недостаточно. Для этого было бы достаточно э, сделать я не знаю, тот же бункер. Из замка можно начинать атаковать тех, кто его захватил ну, поэтому замок это, он является оплотом он является цитаделью, он является той исходной точкой, из которой будет потом идти контратака. именно поэтому в замке находятся такие вещи, как я не знаю возможность вооружить стены, то есть поднять людей на стены, есть там машикули всякие, зубцы, вот эти все все что угодно за стенами могут стоять какие-то осадные э, орудия те же трибуши да, и из которых можно будет атаковать э, противника если э, даже осадных оруж... орудий нет то все равно это является замок является такой базой для операций. туда сходятся люди которые могут спокойно отдохнуть раздать там, всем кому нужно оружие почиститься подготовиться открыть ворота сделать вылазку навредить каким-то образом э, врагу, зайти обратно и опять-таки закрыть ворота и э, сидеть там дальше спокойно. Вот, вот эти вот пять функций у замка должны быть. Какая-то из этих функций может быть доминирующей, какая-то лишь иногда играть роль и выходить на заметное место, но в общем и целом мы говорим именно о замке тогда, когда все пять этих функций так или иначе имеют место быть. Если нужно просто место, где пожить, то замок не нужен, нужен дом. А дом построить куда проще и куда дешевле. Если нужно только место, где можно отсидеться в случае нашествия, опять-таки замок не обязательный. Можно просто уже там имеющийся город, скажем, оцепить массивной стеной. понаставить там проездных башен на подходах, мост добавить подъемный, если место позволяет и так далее. И все, готово. Уже цель достигнута. Замок не нужен. Вообще из замкоподобных структур, замками не являющихся, или почти не являющихся, или в каких-то случаях не являющихся, можно выделить следующие пять э, групп. Во-первых, это особняк или мансион. Значит, особняк это практически просто большой, просторный, добротно сделанный дом, построенный для того, у кого э, была куча денег и было желание жить в комфорте. Довольно часто особняк отличается от обычного дома тем, что там заведомо больше комнат, чем нужно. То есть, с одной стороны, без слуг, рабов, роботов или еще каких-то помощников его содержать практически невозможно. А с другой стороны, можно не бояться внезапного визита тещи с подругами, даже если у вас этот месяц гостят несколько однокашников. Во-вторых, это усадьба, или еще можно услышать такие слова, как имение, поместье, манор или мыза. Некоторые из этих слов также могут обозначать как усадьбу, как строение, вот это одно, так и все земли вокруг нее, имение, которое обычно оттуда управляется. Усадьбы бывают очень разные, и иногда это просто такой крупный особняк. В мелких европейских странах такое часто бывает. Устно местно называется замком, просто потому что замок это такое крутое слово, и которое всем известно, и э, звучит хорошо. А по функции это поместье, а выглядит, когда туда наконец дойдешь, оно, ну, ну, особняк, да, ну, дом как дом, ничего особенного. Непонятно, зачем было ноги бить и до него вообще добираться. Бывает и наоборот, когда здание строилось как манор, а потом его пять раз достраивали, и там уже одних помещений на 10 гектар, плюс еще такой как бы сад, садик в виде огромного-огромного леса на десятки и десятки гектар. В общем, эту группу не обязательно выделять, но на этом уровне начинают появляться элементы архитектуры, свойственные именно замкам. И поместье может использоваться в военное время, ну, с некоторым успехом все-таки. Особенно, если подходы к нему грамотно продуманы. Дальше у нас идут дворцы, или на французский лад «шато», а на латинский «палацио», откуда идет английский палас и наши палаты. И у нас еще было хорошее слово «хоромы». Во дворцах мы наблюдаем разделение функций. Это уже не просто там большое здание, в котором есть там правое крыло, левое крыло, и можно там правое крыло женское, левое мужское, или еще там какое-то разделение. Нет, тут чаще имеет смысл думать о дворце как о комплексе зданий, каждое из которых несет свою какую-то функцию, и они как-то вот вместе объединены общей инфраструктурой и волею владельца. Вот здесь хорошо видно, это шато де Шенонсон, и слева у нас самый настоящий донжон, это мощная боевая башня, там еще какого-то 11 века постройки, а справа над водой огромные хоромы, маскирующиеся под самый прихотливый мост мира. Дворцы, большей частью, строились в позднее средневековье и, большей частью, в мирное время или хотя бы в мирной местности, потому что выглядели они, конечно, великолепно, но защитить от любой серьезной атаки не могли, просто были не в состоянии. В-четвертых, замком, строго считая, не является крепость, Кремль, Кром, курува японская или еще было э, у нас слово «детинец». В непрофессиональных источниках его не так уж часто можно увидеть. Это замок, для которого главным было закрыть большого пространства вокруг главных зданий. В стенах такой крепости находится фактически целый город, хотя за стенами может быть еще одно кольцо стен, в котором заключен так называемый окольный город. Не основной, а окольный. В городах с долгой историей таких колец вообще городских стен можно найти там до пяти, а может даже и больше. Некоторые из них сейчас уже там разрушены до почти последнего камня, и этот последний камень охраняется уже как госпамять. Но за дальней стеной тоже жили люди, но это уже так называемый посад. И там уже все знали, что если что, надо бежать за стену и там уже закрываться. А внутри, там где идут вот эти стены, там уже каждая стена была полноценной линией обороны. Самый экстремальный вариант, это уже не город-крепость, а страна-крепость. И тогда граница вся целиком фортифицируется, так сделали себе, скажем, китайцы. Ну и в-пятых, собственно, замком не является форт или еще какая-то отдельная защищенная боевая точка. Цитадель, Донжон, Бергфрид, Тенсю. Она замечательно выполняет функции вот, закрыться от врага или там, вести боевые действия в состоянии осады, но жить продолжительное время там нельзя. Там банально как бы нет места, или там, не знаю, в донжонах и берфидах даже не всегда был свой источник воды. Так что это даже не вопрос комфортно, а это фактическая невозможность выдержать больше нескольких дней. Магия тут, кстати, может помочь. Из осажденной башни вполне можно и посылать письма с птицами, и подавать световые сигналы, да и вообще летать туда-сюда. Но это уже вопрос целесообразности вообще таких осад в вашем именно сеттинге. Ну, потому что иначе, получается, сценарий уже не для модуля, а, я не знаю, для анекдота. Армия осадила башню мага, а тут по делам только телепортами ходит, и давно забыл, где у него обычный выход. Итак, время, я вижу, бежит. Я думал еще успеть про различные устройства замков и, э, про, и немножко пробежаться по частым ошибкам дизайна в выдуманных замках. Но это, пожалуй, останется на следующий раз. Что мы с вами успели сегодня? Это, во-первых, обсудить, нужны ли замки или нет в фэнтезийных сеттингах. Я надеюсь, что мне удалось вас убедить, что нужны. Во-вторых, назвать пять функций замка. Это местное жительство, это центр правления, центр военного руководства, убежище в случае войны и точка для начала контратаки. И, наконец, аргументированно и с иллюстрациями мы успели поглядеть на пять видов почти замков. Это особняки, усадьбы, дворцы, крепости и цитадели. На этом у меня пока все, спасибо за внимание, меня зовут Радагас, если понравилось, увидимся в продолжении. Все фотографии, подобранные для этого выпуска, находятся в свободном доступе, но для использования некоторых из них необходимо указывать авторство, что и сделано в описании видео.